Приветствую всех друзья, меня зовут Роза, город Оренбург Хочу рассказать свои впечатления о ретрите, на котором была в городе Сочи в Лоу Закончился он недели три назад уже Но впечатление, осознание происходит до сих пор Самое главное мое впечатление это встреча с новыми людьми Я очень рада, что познакомилась с такими замечательными ребятами Каждый талантлив по-своему, все открыты было такое состояние у меня на ретрите, что не хотелось утаивать никаких эмоций своих, никаких мыслей. Было все открыто, как на виду. Благодарна Светлане, что она собрала таких ребят за глубокие осознания. И в последнее время только поняла, почему я поехала. Сейчас, проживая всю свою жизнь... Я поняла, что до ретрита я находилась в детском саду. Представляете, ребенку больше 50 лет, а он ничего не повзрослел. Видимо, я приехала взрослеть. Еще раз повторюсь, очень благодарна Светлане. Такие глубокие осознания. Она дала мне такое видение будущего, о котором я, ну, скажем так, я даже не смотрела в эту сторону никогда. Очень мощное поле было, потому что, ну, во-первых, в плане организма, тела я раньше никогда на нее не заходила, а тут я продержалась целых четыре дня. И, кстати, даже ни разу не подумала об этом. А Во-вторых, проработки туловища нашего были. Это и стояния, это иглоукалывание. Очень профессиональные ребята проводили. Ребята вообще были с разных городов нашей страны. И это радует. И я себя ощущала девчонкой вместе с молодыми. Мальчишками и девчонками. Спасибо им за это, что они не дали почувствовать мой возраст. Еще хочу сказать, что до сих пор приходят какие-то новые моменты, новое осознание. Почему Светлану выбрала? Ну вообще я с ней познакомилась с ее видео, точнее, в мае месяце, сразу зацепила за душу, потому что каждое ее слово это про честность, и оно откликалось в моей душе, вот прям действительно каждое слово, и эта честность как раз присутствовала в ней. В том, как она общается Очень мощная поддержка Каждого человека Она никого не оставила без внимания Это очень ценно, конечно Вот И сейчас, конечно В поле интернета Очень много различных людей Которые ведут за собой Предлагают свою помощь У Светланы немножко отличная позиция Она не ведет за собой А она говорит всем Что мы сами мастера мы сами можем за собой идти. И очень важно к себе идти. Вот это самое главное осознание, которое я вынесла с ретрита. И вообще я очень благодарна Вселенной, очень благодарна, что я попала к Светлане именно. Очень хотелось бы общаться с ней почаще, потому что такие глубокие инсайты, ну это просто капец. Я, конечно, всем посоветовала бы в этой честности побыть. Спасибо большое.